все равно покажу не сделаем мы уйдем так убери свою чем я могу помочь ничего приветствую всех с вами Артем вы на канале Артем мы продолжаем проходить чистое небо Сейчас там нужно поговорить с командиром блокпоста. краски да. Я тут поплутал немного, заблудился и нашел наконец-то дорогу. Хотел сначала туда, откуда думал еще куда идти? Оказывается, нужно будет идти просто Ставьте. сюда. САПА! Оружие застряно! Музыкальная пауза! Так, я у вас посмотрю. Можно взять. Окей. Спасибо. Это ничего. А, на винтовок как раз. О! Вспомнили музыку. Которая у меня в концовке. Обычно играла. Когда я проходил к Убери свою пушку, тогда и разговор будет. Правда, вы своей музыкой приманиваете всяких мутантов. Сидание. Ладно. Да. Так, идем. О! Не рассказывай, я весь Ворон, тебе удалось пройти сквозь рыжий лес? Ты, как я смотрю, везучий. Только здесь у нас ситуация сложная, наемник. Барьеры больше нет, в смысле вояки больше не могут сдерживать его. Что случилось с военными? они мертвы, почти все накрылись. Те, кто живой остался, сейчас сидят на своей базе, как крысы в норе. Это возле вертолетной площадки. Кроме бояк, вообще много народу пропало во время большого выброса. Просто так не пропадает, что произошло-то. Никто не знает точно наемников, но люди пропали. Толкера, одиночки даже целые отряды. Иногда на их радиоволнах слышим обрывки фраз с просьбой о помощи. Вон охуторе отряд наемников уже неделю квартирует пытается нащупать своих. Схожу-ка я к ним, попробую разузнать, что к чему. Наша служба, Будет что важно, расскажешь, окей? Обязательно. До встретиться с приемниками в деревне. Пошли эти в деревне. Так, в принципе, чего у вас тут? можно, да? Влиять. Ну Здорово! А из кожи лезет. Все в его команду. О! Ну и какого хрена ты а на Или у войска на команде. О, хочешь. Там ему самое место. 32 килограмма. Нормально. Сколько я знаю тут кровосос, их много. ладно давайте помазарим пошла жара а нет, еще нет так спасибо выручили так сказать А, давайте поговорим теперь наемник ты чего тут рыщишь вас еще свободовцы с блокпоста нашептали мне что где-то в округе пропал ваш отряд что произошло ладно расскажу пару недель назад свалился заказ на редкий артефакт заказчик крутой, неимоверно с каких-то самых верхов сначала все было в норме артефакт нашли и выдвинулись обратно и тут возле барьера их накрыло большим выбросом Думали все, трендец в нашем. Однако нет, выжили. Но назад так и не пришли, пропали где-то тут. Нам и приказали их найти, заказ-то выполнять надо. А то ведь если станем ложать заказами, не будет больше доверия слову наемника. Так может погибление? После выброса мало кому уцелеть удается, особенно после такого. Понимаешь, мы ловим обрывки радиосообщений от них, но фиг чего разберешь. Одно ясно. Они попали в какую-то ловушку, потому как из трех сосен выбраться не могут. То ли аномалия, то ли какая новая нечисть из зоне появилась. Что делать, пока не совсем понятно. На краю хутора есть высокая водонапорная башня. Думали, там прием будет более четкий. Уже почти поднялись наверх, как тварь какая-то появилась. Одного нашего утащила, а мы сами еле ноги унесли. Да, веселую работинку ты мне подкинул, но ничего не поделаешь, придется идти. Мне понять, как этот отряд вытащить, нужно не меньше вашего. ново задание. Принять радиус сообщение Да, сейчас будет заваруха. Кровососы. А потом... где еще Руганы. Всё. Нет, не все. Всё, за руку на убить кровососа. О, ремчок. Стоп. Ладно, давайте уже прогревайте эти сообщения. наверх конечно напряг лодки. Нужно еще где-то раздобыться. Так, все, вот опять побоешься сняком на рождение сети. Очевидно, дождь пошел. Ну, еще один. Кровососы побуду. Больше не буду мешать там. Ну? Да. Вот, опять светим. Здесь последний раз. Капец. Не вижу рожелес. Там красивая локация красивая. Одна из моих любимых локаций. Именно по красоте. Но то, что тут мутанты все вот это, это конечно. На горе с лесником. А, ну лесник же тут. А, ну лесник тут. Не все равно. Пока зону не сделаем. Отлично. После выброса копии пошел, смотрите-ка. Тем забрел ко мне, или как? Фу. Фу. Фу. Какая дорога привела тебя сюда? Я поймал сообщение наемников на военных складах. Похоже, во время большого выброса они попали в какую-то странную аномалию. Говорят, не могут найти выход. Все время приходят в одно и то же место. Сообщили свои координаты. Иди, какую интересную информацию ты от ребят этих получил. Дала быть, догадка моя верная, большой выброс не только зону тряханул, но и кое-какие места в баранку скрутил. Вроде кольцо Мемеуса, так-так. Не умничай, не профессор, небось. В баранку, говорю, пространство замкнутое получилось. Куда не иди, а все время там же и оказываешься. Вот и заперла тех ребят в пузыре невидимом. Ну, да, Все никак выкрой, выбраться выкрой. не могу. Ну что ж, это мы уже много чего знаем. Координаты, частоту их них ПДА. Да и про пузырь теперь представление есть. Как же вытащить их из этого пузыря? Я тебе вот что скажу. Пару дней назад я сам в пузыре оказался. Это теперь понятно, что есть такая аномалия новая. Тогда думаю, ну все, поехал чердаком окончательно. Вроде опушка знакомая, куда не пойду, выйти никак не могу. А потом зона мне артефакт подарила. Он мне на выход из пузыря аккурат и показал. Так я его гомбасом назвал. Только такая беда. Домой шел, а варьей там мне дорогой и перешло. Меня старика отпустили, я им не страшный. А компас вот забрали Достань мне артефакт этот Тогда и пукумекать можно будет Как наемников из пузыря вывести Знаешь, где бандиты сидят? Да, координаты нужно, Я уже на твой ПДА отдал Ты подумай На самое окраине леса лагерь устроили Охламон Для моей дороги случилось? тебе, парень А, ну А, теперь все лучше. Ну, все, я тебе благодарю. Случайным да. гостем забрел ко мне или как? Даем. Так. Найти артефакт куб. Вот как раз. Сделаем. сделано. Хорошо. Я, не знаю, я даже где Там вроде не очень много патронов даже. быть. I очень аккуратно все делать Странные бандиты, какие-то язычные. Даже вреднигат сильнее, который на болоте. Я с вас просто ничего не пока пропавшей экспедиции о вот компас теперь компас на снегу принести. Ну тут есть патрончики еще, я уверен. Я уже знаю. У них тут где-то спад. не Нормально? Так, парень, оружие спрячь. Мне кажется, это не так, тут ничего нету больше. Вроде нету. Усам, зачистили. Сразу, видимо, услышали, как я их упал и пришли. Ну а теперь нужно даже нужно отнести компас. Или так называть, как пират Джек Воробил. Значит, из бара. Алисники. Причем-то не могу вешать на поезд, ничего, никакие ага, артефакты. Я не понимаю вдруг О, там тайник какой-то. Сейчас посмотрим. Ты ничего. Так, отлично. Что, молодозелено? Чего ты тут ищешь? Какая дорога привела тебя сюда? Я достал артефакт. Даже не верил, что еще раз компасу вижу. Вот это тебе спасибо. Значит, дай мне малость времени. Я тогда придумаю, как вывести тех ребят из пузыря. А ты пока подумай, как передать им информацию. Без мощного радиопередатчика тут не обойтись. Слыхал я, на базе у военных, что на складах есть такой передатчик. Они с помощью него связь с внешним миром за периметром держат. Его мощности должно хватить, чтоб с наемниками связаться. Потерям предмет «Компас», получим предмет «Вентарес», что ли? И что будет, когда я его найду? Когда найдешь передатчик, я дам тебе координаты для наемников. Если они все сделают правильно, так из пузыря выберутся. А там и до моста в Лиманском дорога прямая. Будет кому, бандитам, у моста перья повыщипывать. Ну что ж. Прямой дороги тебе, парень. Я так понял. <смех> Ч ⁇ мне дал? Ч ⁇ Интеррес? Емкость магазина плюс... 27 тысяч. Точность плюс 50 отдачи минус 50. А, это я, которую лучше, видимо, да? Какой выкинуто? Ну, ладно. А, хотя, погодите, может быть мы сейчас продадим? Ты его расскажешь хорошего. сделаем следующей серии всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал с вами был артем были на канале артем всем удачи всем